Московский Спартак в этом году начал уверенно свое выступление в чемпионате России. 10 очков после четырех туров и всего лишь единственная потеря очков случилась в матче с Кубани. У Карпина наконец-то собрался боеспособный состав, который может рассчитывать на многое в чемпионате Россия. Много иностранцев, но есть и русские. Вернулся Сергей Першевлюк, заиграл Глушаков, на ворота, конечно, не уверенно еще пока что, но стоит достаточно надежно Сергей Писяков. Центр полузащиты просто наводит страх, причем на многие команды, учитывая сложившееся положение Ванжи и Зените, Курадо, Глушаков и Тино Коста. Но если объективным быть, то скорее всего Кариока с выздоровлением Брисгалова займет место опорного полузащитника. Видно, что физически Спартак подготовлен намного лучше, чем он был готов к скупку содружить. Но вопрос один. В начале чемпионата они показывают чуть ли не свой максимум. Хватит ли на вес чемпионат? Вопрос, конечно, достаточно глупый. Естественно, нет. Будут спады. Вопрос, как с этими спадами будет справляться Валерий Карпин. Понятно, что должна быть глубокая скамейка. Для этого, в принципе, и есть Глушаков, Беллидинов, Тим Чольстром, Рамула, Арас Азбилис. И тот же Кориоко. Непонятно, что с нападающими. Ушел Дзюба в аренду. Остается Морсисьян. Уход именики, мне кажется, неизбежен. Есть Ари, Уорис, Яковлев. Но все это фланговые игроки. Также есть молодой Кротов. Скорее всего, если продадут именики, покупки у Спартака будут. Вопрос кого? Будут покупать Тарана или Бегунка? Но это сейчас не важно. Главное разобраться. Или понять для себя причины успеха «Спартака». Карпин пытался приучить московский «Спартак» к контролю мяча, о том, что они должны играть в стиле каталонцев. Ну, Карпина можно понять. Он долгое время играл в Испании, и, конечно, этот стиль, искусств контроля мяча, как у «Барселоны», он многим нравится. Пока мяч у вас, вам тяжело забить. Раньше для «Спартака» это было тяжело, действительно тяжело. Некоторые игроки элементарно не могли отдать пас. Потому и ценился, что он может принять и отдать Потому и пасовались четыре защитника в Поперечную передачу, прежде чем выйти из обороны Не отдавая пас вперед, боялись, думали, кому, куда Сейчас есть такие распасовщики, как Пагетти Он может сразу из защиты сделать длинную передачу на метров 20-30 Тинокоста, Коста, Глушаков, У Хурадо техника на запредельном уровне При приеме мяча он способен обыграть сразу двоих-троих соперников одновременно но вопрос в другом. Это игра. Что будет собой представлять игра? Индивидуально Спартак может вытянуть пару-тройку матчей. Но такие матчи, как с Зенитом, ССК, на одних исполнителях ты далеко не уедешь. Спартак, в принципе, готов играть на контратаках. Он не раз это показал. И, в принципе, в матче с Динамо уверенно сыграли на контратаках. Пару раз поймал Динамовцев, а нападения, именно исполнительные нападения, очень сильные у Спартака, могут индивидуально решить многие моменты. Потому так и боятся их. Достаточно квалифицированные исполнители Мавсисиан Миники при поддержке того же Яковрия, Магиди и Хурада. Море и сейчас им раздают. Когда команда на ходу, у команды многое может получиться. То же самое посмотреть Ананджи. Исполнители там, наверное, лучшие в российской премьер лиге Но из-за того, что нет побед, нет вот этой уверенности, начинается развал команды. Посмотрим, что будет в матчах следующего тура. Спартаку будет нелегко, так как очки-то они уже потеряли с Кубани. Правда, следующий тур они проведут дома, но с Рубином. Ну и не стоит их задирать высоко. Сейчас футбольная общественность разделилась на два лагеря. Первые, которые говорят, они подошли к оптимальной форме в начале сезона, они лучше всех готовы физически, но у них будет спад, нельзя так начинать чемпионат России, еще играть 26 туров, очки считаются майи и тому подобное. Что должен быть спад, но это все понимают. Есть вторые, которые ставят Спартак уже чуть ли не чемпионом России. Возвращение было амбиций, возвращение спартаковского футбола. Это лучший Спартак за последние 10 лет, это конечно да. Рано еще говорить. У нас есть привычка в России делать преждевременные выводы. Четыре тура прошло, а у нас Ростов и Спартак впереди. Это ничего не значит. Это не значит, что Спартак возьмет и проиграет 26 туров подряд. Но это не значит, что он их выиграет. Это будет зависеть от того, как будут готовить себя игроки и тренер. Остановятся а ли они на достигнутом или будут двигаться дальше. И что конкуренты. Это показывает одно из двух. Либо «Спартак» идеально подготовился к началу сезона, либо остальные команды испытывают очень большие проблемы. Но с проблемой сталкиваются с «Скай» в прошлом году и стали чемпионами. Решипы. Игры с прямыми конкурентами, конечно, покажут нам, на что готов «Спартак», на что он будет претендовать в этом сезоне. Но самое главное — в чемпионатах. Это как команда будет справляться с такими проходными играми. Игры с овсайдерами и середняками. Как можно больше очков они там наберут. И как будет решать проблемы. Состав. Они будут. Они, естественно, будут. Они будут у всех. Очки, набранные в начале чемпионата, они важны. Но считаются очки в мае. Смотрите футбол. Любите футбол.